И всем здарова, ребят, с вами я, Ванек, и да, я только что прошел миссию убийства в отеле за, Фр за Франклина, за того парня, за которого я сейчас играю, и все, и продолжаем, короче, с вами чудо-лестер-соединение, ну ч? Готово. Да, отлично. Ну ладно, если он появится что-то еще, дай знать. Обязательно, но сначала нам... Наш консультант набрал вес, и... Нам нужно материально активнее в недвижимости, поэтому... Вайнвуд хилл. Ну ладно, ты в этом разбираешься лучше. И для манинистрации новых выплат нужно, чтобы кто-то там жил. Парни уже перетаскивают туда-сюда. Ни хера! Типа, мне уже не будет жить тетей? Не надо... Мать я даже не знаю, что сказать тебе. Ничего не говори, особенно если придет человек в костюме. Ладно, шучу. Такого, скорее всего, не произойдет. Он твой, после Уиспом Драйв 3672. Новый, новая хата. Франклин переехал в новый дом в Вайнвуд Хиллз. Теперь можешь сохранять игру, переодеваться в Вайнвуд так. Так это же... Это тот самый дом, который я хотел купить себе, но у меня денег не хватало, поэтому. Ну у меня реально не хватало денег на этот дом. Поэтому.. А может первым делом еще вот этот вот домик купить? Это, собственность гольф клуба Лос Сантоса. 150 миллионов. Ан, да, точно. Забыл же. Что 150 миллионов не даст такого. Ещё надо делать... Надо очень много. Если игрока влияет на цену акции, Воспользуйтесь в цен, чтобы заработать дополнительные средства. Так, ну... Попробуем так. Эм, ну... Нет. Так, радио офф потому что ну, радио это не сенсор как бы 4 не сенсор 3 а в сенсор 3 радио это главное чтоб было музыкальным твоим двигателем в этой кружке а это не сенсор 3 ну и не сенсор вообще поэтому тут радио не главное кстати сенсор 3 мог ты узнать о полиции о том что в новостях там говорится на вось о вестях, так скажем, Джен Волдорама специально для радио Steelport Ньюс. Кстати, SRO 3 мы давно не проходим, потому что GTA на GTA 5 переключились. Дальше будем GTA Online. Потом, когда 6 выйдет, будем GTA 6 проходить. На всех сайтах выйдет она наверное должно как -да. король, сохранимся дома в новом домике себе. о, нифига себе, мы дом переехали так так Ламар, выходи ты с этого. У Франклина новый дом, здесь может править трактный средство, паркуй в гараже. Ну да, ясно. Франклин, ну выходи ты, блин. Ну. Вот это твое транспортное средство номер один. Мотоцикл. Мотоцикл, мопед. Ой, а тут? Как тут? Как сюда входить-то вообще? Не знаю. Так, стоп. Нет. На... На фон. Не, на П нет. На П это карта. Мышь клавиатура, назначение клавиш, так, э, ну, Да, э, отмена, пожалуй. Но я хочу посмотреть, какие как клавиши. Ну ладно, окей. Я хочу. Нет, выбор оружия. Э, выбор оружий. А, блин, точно. Особое оружие на.. На пять на тут на пять надо эм, а не назад назад а телефон надо на другой ah, так общий так телефон телефон это это это пауза так так телефон э а точно точно точно -точ забыл же мне Забыл, найскип назад назад, назад на, назад, на, на, на телефон вержи смс. Контакт. Привет, для тебя. Джей Джейби Пропал. Плиз. Помоги девушке еще раз. Позвони. Я все объясню. Целую тони. Ну ладно, то ничего пом поможем. Посмотрим. Мой брат по кайфу. On, Что теперь случилось? Джейби, он, он опять отработал я знаю что делать он считал он всё he время хочет подработать Влады, оставь ты мне сядь тебе в эвакуатор, так а, ну да, сейчас, не, ну мы переехали сами, но Брат, друзей забывать нельзя. Семью. Как Доминик Торетто говорил. Семья. Это самое важное, что есть у тебя. У людей вообще. Вообще-то, в такие дождливые дни лучше никуда не ехать. Лучше посидеть в под одеялком погреться. Бейтри Каньон Роуд. Переехали с Франклином. Ну да. То есть тут же авторитет нету, нет такой системы как авторитеты. А, а второй сенсор, третий сенсор был, и в четвертый был даже. Если ты сделаешь что-нибудь. Что А ещё я смотрел, кстати, как-то помню KingDM, он говорил, что у Франклина есть секретная девушка. Если пройти всю игру на все, на всё, процентов всё закончить, то у Франклина появится девушка к концу игры. Кстати... Тонь надо помочь, щ. Хоть обдобная, но она все же наша сестра как бы. Да и выйдешь, ну, на F вообще-то. Ну чё, Тонь? Чё? ч, Тонь? Ч? Чщ? Ч? А! Это место всегда с извиняюсь. Хотя. Похеры хер я Ты будешь тоже открыть перед вами перед Эвакуатор. Ну ладно, чё Тоня, делать? -то? Садитесь в эвакуатор. Это же не Сенс Роу 3, не Сенс Роу 2, не Сенс Роу 1, это просто Gta 5. Не, ну Сенс Роу ковредиспетчерская. У нас автомобиль на железнодорожных путях, чем стоит уже на Эль Лайн Стрит. Я беру его на себя. Гонол, ну, давай побыстрее. Доберите застрявшую машину. Yeah. <sighs> У вас тоже текстурки пропадали обычно? Вы, когда, точнее, вы играли в GTA 5? У вас тоже текстуры пропадали? У меня вот этого честно говоря, я первый раз эту игру запустил, наверное. Черт! Текстурки пропадают, Франк. на контру. сейчас нашли ой засадился да бы он в эвакуатор ч водитель погиб ну повторить потому что я понял свою ошибку я понял что я сделал не так Ребят, извиняюсь, э, да, немножко остановимся на этом месте, и давайте всем, пожалуй, всем, пока-пока, давайте, до скорых встреч, увидимся с вами в следующей серии GTA 5, пока-пока.